Сколько осталось бинарным опционом? Этот вопрос на данный момент волнует многих. На бинарные опционы сваливается множество запретов. Где-то их банят, а где-то признают официальным финансовым инструментом. В принципе, то же самое происходило и с розничным Форексом. На мошенников, решивших обмануть американских инвесторов, заводят уголовные дела. Кто-то не попался и перешел в криптовалюты. За несколько лет людей похоронила их собственная жадность. Остались только самые стойкие и честные конторы, на которых сейчас работает большинство людей. Есть молодые и перспективные брокеры, которые научены опытом старых платформ. Есть старожилы, которые не раз подтверждали доверие к ним. По итогу сейчас тематика бинарных опционов относительно безопасна. Но многие уверены в том, что бинарки умирают, и им осталось недолго. Давайте в этом видео поразмышляем на эту тему. Если ты хочешь регулярно заряжаться и получать полезную информацию, то обязательно подпишись и долбани в колокольчик. Тебе это ничего не стоит, а для меня это огромная поддержка. Приятного просмотра. Сейчас в мире трейдинга появляются различные стартапы и новые схемы работы с помощью рыночных прогнозов. Например, IQ Option ввел форекс опционы. Инструмент, где совместили неограниченный профит форекса с фиксированными убытками бинарных. А кстати, подогнал подобную систему. Ну и раз мы начали говорить о брокерах, давайте рассмотрим несколько старожилов и перспективных стартапов. Итак, IQ Option – технологический лидер, который постоянно генерирует различные нововведения. Там есть множество финансовых инструментов, начиная с трех видов опционов и заканчивая уникальной версией форекса. Правда, есть один небольшой минус – IQ Option не работает в России. И не просто на территории РФ, как Олимп, а именно в России. То есть доступ русским трейдерам запрещен. Смена IP через VPN в этом не поможет, поскольку гражданство определяется по паспорту на моменте верификации. Тем не менее, Украина, Беларусь и Казахстан имеют доступ к этому брокеру, поэтому дерзайте. Но это не основные их клиенты, они работают со многими странами мира. Intradebar – минимализм в серии бинарных опционов. Относительно молоденький брокер, в котором нет ничего лишнего. По моему мнению, заслуживает стать одним из лучших, учитывая его честность. Полностью описывать этого брокера здесь не буду, я уже делал это в недавнем видео. Подсказка только что сплыла сверху, можете потом глянуть. Этот брокер в России работает. Я сам на нем работаю. Поэтому ссылка на брокера InTradeBar находится в описании. OlimpTrade. Олимпом я пользовался 4 года, за это время никаких проблем не было. Но он также потихоньку нас покидает. Доступ к территории России закрыт, работа происходит только через VPN. Я думаю, это можно считать звоночком предупреждения для российских граждан. В последнее время у них также есть некоторые нововведения, которые работают немного не в пользу трейдеров. Я о лимитах, тем не менее я иногда туда заглядываю и торгую на этом брокере. Потому что у них очень приятный интерфейс и есть функция показа исхода сделки на живом графике. В общем, все на ваш страх и риск. Бинома. хороший и адекватный брокер. Я какое-то время на нем торговал, но он уже официально заявил, что покидает русских граждан. И все. Есть еще несколько платформ, но я рассказывал только о тех, в которых я уверен. Насчет Pocket Опшена и Бинариума у меня сложилось не очень хорошее впечатление, хотя Покет вроде исправился. Итак, давайте перейдем к главному вопросу. Сколько же еще проживут бинарные опционы? Сначала давайте обратимся к истории и понятиям. Что такое бинарные опционы? Это ставки на движение цены. Чтобы ответить на вопрос, сколько существуют бинарные опционы, нужно ответить на вопрос, сколько существуют ставки. Десятки лет, а то и больше. Еще сто лет назад люди делали внутригенные ставки на цены акций. Просто все эти финансовые инструменты адаптируются и приобретают новые очертания. Проще говоря, аналоги бинарных опционов существуют многие года, и будут существовать еще столько же. Плюс ко всему, помимо бинарок, есть еще куча других инструментов, основа которой по сути не меняется. Это мир трейдинга. анализы графики всегда одинаковые, разные только способы заработка и подходы. Если вы знаете основы, то вы можете работать где угодно, просто немножко подстроившись. А что касается запрета на бинарные опционы в России, ну тут в принципе даже задумываться не надо. Все, что в России пытаются запретить, приобретает только еще большую популярность. Давайте подведем итог. Мир трейдинга обширный. Бинарные опционы существуют множество лет. Со временем они будут только адаптироваться и улучшаться. Даже такой гигант как Альпари создает у себя систему бинарных опционов, или даже уже создал. Так что вам не стоит бояться. Друзья, такие видео требуют большого количества времени, учитывая то, что я выпускаю ролики каждый день. Поэтому буду рад, если вы поддержите меня лайком и комментарием. Заранее благодарю за вашу поддержку. Побеждайте, друзья. Всем до завтра.